Когда вы играете в слова, вероятно, всегда психуете с обилия буквы «А». А ведь на самом деле, наиболее часто используемая буква в русском алфавите – это буква «Е». Не знаю, как вам поможет в жизни этот факт, но вы начали смотреть тринадцатый выпуск «Культа». Продолжаем тему моды. На этот раз Алия побывала на «Волга фэшн-маркете» и оценила работы по «Волжских дизайнерам». Волга Fashion Market – центр протяжения российских дизайнеров и самых творческих людей по Волжье. Основа концепции маркета – максимум визуальной эстетики и пользы для посетителей. Ждала насыщенная программа лекций, мастер-классов, атмосферная музыка, фотозона и дизайнерский декор пространства. Что расскажет о вас ваша одежда и как проявить свою индивидуальность, можно узнать на лекции. Это либо форма, необычная, либо то блин. Этот свет. Здесь собирается очень много творческих людей, приятная атмосфера, и хочется в нее погрузиться. Мы не пропускаем такие мероприятия. А сложно ли свой бренд развивать у нас? Если ты знаешь, что ты делаешь, и делаешь это с душой, то всегда найдутся люди, которые разделяют твои взгляды. Я никогда не участвовала в таких мероприятиях и решила, что пришло время. Мероприятие проходит в выставочном зале Акбарс Ретрокас. Можно не только купить шмоточки, но также полюбоваться ретро-машинками. Я в прошлом году участвовала на модном показе Волга Фэшн Вик. Мне нравится вся эта тема. Всем сейчас очень нужны эмоции, хорошие, теплые. Я думаю, все приходят просто отвлечься, переключиться. Волга Fashion Market посвящен весеннему обновлению, вступлению в лето, легкой походкой. Можно ли совместить искусство танца и искусство живописи? Естественно, Акриленные это экспозиция, открывшаяся в рамках 35-го Нуреевского фестиваля и посвященная непревзойденному артисту балета Рудольфу Нурееву. Подробнее узнаете в сюжете о Дели. Творческое наследие Рудольфа Нурива, танцоры, дирижеры и балетмейстера поистине удивляет. А убедиться мы в этом можем на выставке окрыленной, которая как раз посвящена артисту. Давайте же вместе взглянем на экспозицию. Выставка «Окрыленная» открылась в галерее современного искусства в рамках 35-го Нуреевского фестиваля. Основную часть экспозиции составили работы московских фотографов Надежды Шибиной и Дениса Гладкова. а фотосессиях снимались звезды балета. Все артисты примерили на себя арт-объекты известного московского аф -артиста Светланы Ланшаковой. Это возможность посмотреть на классику, возможно, с другой стороны. То есть мы очень часто боимся воссоздавать что-то, да, и очень часто забываем прошлое. Да. Сейчас мы можем взглянуть на это прошлое благодаря чему-то новому. Открытие же прошло очень интересно. На нем выступили эксперты и авторы идеи, куратор и продюсер выставки Нателла Войскунская. Она рассказала гостям о экспозиции и этапах ее создания. Кроме того, на сцене были показаны перформансы и исполнены музыкальные сеты. Посетить выставку Окрыленные можно в галерее современного искусства. Она продлится до 19 июня. Представим, что однажды вы открываете глаза и попадаете в далекое прошлое. Какие есть ежедневные ритуалы, поверье и приметы? Знают ли о них люди? Узнавала с Илья. Все мы в детстве задавались вопросом Почему нельзя переходить дорогу после черной кошки Или почему если упадет вилка То в ваш дом обязательно кто-то придет Что ж, давайте узнаем ответы на эти другие вопросы У жителей Казани Принято встречать гостей хлебом с солью А не с какой-то другой приправой Что? Ну гость, мне кажется, сразу должен знать Натуру вообще русского быта Хлеб всему голова Соль Заколка русского характера что будет, если черный кот перейдет дорогу? Ты да не знаю. Ну, говорят, что несчастье. Раз нужно постучать по дереву, чтобы не случилось что-то плохое. Три раза. Ой, девушки, хороший вопрос. Мне нравится ваш вопрос. Приметы верю. Но я никогда не стучала. Поэтому не могу сказать, сколько <с раз надо постучать. Но кто как хочет, пусть стучит. Я согласна. Ждет, если вы надели вечную изнанку. А, мне кажется, меня ждет удачи. Я буду сбережена от глаза. Ничего не случится. Сделать зеркалом, если что-то забыл и вернулся домой. Прозереть. Посмотреться в него. Приметы окружают людей с самого детства. Но верить в них или нет, решать только вам. Думаете, больше выставок не осталось? А вот и нет. К 140-летию со дня рождения Николая Фешина в ГМИИ РТ открылась выставка со всеми его работами. На ней побывала Полина. Пока погода продолжает насылать тучи, гулять и делать летние фотографии особо и не хочется. Поэтому лучше всего посетить интересное и красивое место, что мы и сделали. В ГМИ-РТ как раз проходит выставка, посвященная творчеству Николая Фешина. Художник был достаточно известен в России и СССР, в США считается национальным американским живописцем. Он создал более двух тысяч произведений, которые находятся в коллекциях более 30 музеев. Безусловно, вершиной творчества Фешина являются портреты, иногда весьма необычные и пугающие, но также стоит отметить и его скульптуры. Кроме того, на выставке можно встретить работы художников 18-х-19 веков, в том числе Айвазовского, Репина и Шишкина. Прогулка по такому красивому месту точно поднимет. Пусть летнее, но настроение как вам, так и вашим подписчикам. На этом все. До встречи. Или. Собрание окончено. До не встречи. не это начало бэкстейджа. У хватает Что спросишь меня? Вырубай! Тут съемка видео запрещена. Что-то на татарском. Целья как настроение. Отлично. В своем познании настолько преисполнился, ЖУЛИК, НЕ ВОРУЙ! Она еще и есть успевает на съёмку. кофе Мы это не будем говорить никому. Какая ты лохматая, господи. Ты это снимаешь? Камеру вырубай. давай еще выходим, поспрашивай. Муля, не нервируй меня. Все? Да. Не обесценивайте чужой труд, пожалуйста. Алия убежала за оператором, смотрим, что она делает. Так вот происходит съемочный процесс. Кидражат. Вырубай. Ну, давай, вырубай. Камеру вырубай. Спасибо.